Если вам вдруг по каким-то причинам американская экономика не мила, да, потому что я говорил про S&P 500, хотя это крупнейшие корпорации, они зарабатывают во всем мире. То есть если мы говорим Google, американская компания, но… Там реклама да, со всего рынка, ну со всего мира собирается. Если мы говорим про Макдональдс, то они у нас есть вот через каждую дорогу да, и так далее. То есть прибыль -то, по сути такие глобальные корпорации. Но есть вот таких индексных фондов и техов очень много всяких разных на любой вкус. Это то, что скорее должно составлять основу вашего портфеля. Не вот акция отдельной компании, что я владелец Tesla или я владелец там партнер Цукерберга да, или как-то. Вы станете их партнерами, купив любой крупный фонд. Вот крупные эти компании туда скорее будут входить. Но я имею в виду там широкого рынка. Вот это я взял пример фонда VT стикером тикером VT от Vanguard, Total, World Stock. То есть это акции всего мира. Купив вот этот фонд там за 100 долларов, вы инвестируете деньги в 8 больше чем 8 тысяч компаний вот, по всему миру. Это очень безопасно с точки зрения банкротства, там, ну как бы разорения глобального. Но это опасно с точки зрения волатильности. Я специально взял вот с пика, вот перед кризисом 8 года, вот так это падало, вот так вот колебалось и вот там 100%. Не считая того, что вот эти D это все дивиденды, дивиденды, дивиденды капали. Они там 2,5% по вот такому фонду примерно ежегодно. Если вы такой фонд купите, то вот тут такая разбивочка, куда будут инвестированы ваши деньги. 50 57% будет в США, в Великобританию, то есть, ну, в Европу да, и по, по весу там, экономик. В Азию, в развивающиеся страны. Это будут разные основные материалы, финансовый сектор, недвижимость. То есть все в одном фонде. Это вполне, вот э, начинать, я всегда считаю, нужно с простого, не что-то наворачивать в портфеле, вот если вы решили сами на себя, да, что-то, может сюда нужно добавить, там, если мы говорим про портфель, это по большому счету вот, у нас будет следующее занятие, через месяц, сразу пользуясь, если вдруг вам это интересно, приглашаю, да, мы будем скомбинировать, то есть, какой-то фонд, вот это только акции здесь, да, к нему добавить, а что будет, если на какую-то долю облигации, добавить еще туда золото, недвижимость и так далее. И кому это нужно, добавлять или нет. Акции это нужны дивидендные или нет, смотря какие цели.